Друзья, всех приветствую, вы на канале Акигай И сегодня мне опять пришлось нарядиться в цвета рынка Поскольку криптовалютный рынок у нас уже который день падает И давайте в этом видео разберемся, докуда мы можем с вами упасть То есть рассмотрим цели для падения, потенциал для падения И в принципе вообще, что произойдет рынком с рынком в ближайшей перспективе Итак, давайте начинать Во-первых мы с вами месяц назад, 24 июля, предполагали такой сценарий Локальный отскок вверх Далее в конце августа движение вниз, то есть дамп на понижение И дальнейшее нисходящее движение В принципе, сценарий нас полностью реализуется То есть мы с вами увидели локальный отскок и дам в конце августа. Сценарий наш полностью реализуется. И а, что ждать дальше? Давайте с вами разбираться. Индекс S&P 500 у нас отскакивает от золотого сечения, а, от значения 4427 долларов и идет далее на понижение. Сверху находится а сильная обе сопротивления. А я предполагаю, что индекс фондового рынка будет двигаться какое-то время на понижение, примерно до значения 4049 долларов или даже 3890 долларов. То есть здесь у нас имеется три цели для падения. Сейчас я их отмечу. Вот раз, вот два и вот три. Я предполагаю, либо вот такое вот движение, либо чуть дальше вниз вот такое вот движение с тем же отскоком. Естественно, криптовалюта... Имеет зависимость от фондового рынка, если фондовый рынок у нас падает, то криптовалюта в большинстве случаев также падает, что в принципе и происходит. Далее индекс доллара, DXY, у нас продолжает уверенный рост, я напоминаю, что мы с вами предполагали движение до значения 115 к концу текущего года. И в итоге пока что это у нас реализуется Мы здесь видим мощный импульс И по инерции я предполагаю, что мы с вами С большой вероятностью обновим Текущий максимум и направимся далее На повышение. Как только мы дойдем До золотого сечения, то есть до значения Примерно 114-115 У нас произойдет отскок И мы направимся уже на понижение Напоминаю, что когда индекс доллара у нас растет То криптовалюта падает, а когда Индекс доллара падает, то криптовалюта растет То есть здесь я предполагаю огромный потенциал На понижение, когда мы дойдем до финальной цели. И данное понижение будет длиться примерно несколько лет, по моему мнению. И как раз таки в это время у нас будет бычий рынок на криптовалюте. То есть ожидаем конца текущего года. Сценарий я не, не меняю, пока что я придерживаю свое видение рынка. Далее по капитализации. Это у нас недельный таймфрейм. Обратите внимание, что мы дошли до отмеченной мной области сопротивления. И теперь здесь возник довольно сильный паттерн, на понижение. То есть обратите внимание, что мы крайне неуверенно подошли к данному уровню Я уже говорил, что присутствует слабость покупателей И здесь мы увидели мощный отскок Образовался паттерн поглощения И судя по текущим движениям, сил больше, естественно, у продавцов Поэтому цену тянут на понижение Следующая цель для падения на общие рыночные капитализации Это у нас 785 миллиардов долларов то есть, отсюда мы с вами можем дойти, естественно, это негативно повлияет на криптовалюту. Вот такой потенциал для падения я здесь вижу. Total 2. Общая рыночная капитализация без биткоина. Также такая же картина вырисовывается. Я предполагаю движение вниз примерно до значения 400 миллиардов. Абсолютно такая же картина. Далее переходим к биткоину. Здесь, смотрите, здесь картина уже поинтереснее. Мы с вами дошли... Давайте начнем сначала, во-первых, здесь у нас образовался дамп вниз, вот он Далее образование фигуры смены тренда в локальной картине, то есть тройное дно А тройное дно потенциал у нас реализовался, мы сами его протестировали, ушли дальше вверх И теперь вновь вернулись к данной области поддержки То есть мы вернулись вот сюда, вот Следовательно, это сильная область поддержки для цены И она находится в диапазоне от, давайте сейчас отмечу, от 19 тысяч до 21 тысяч долларов. Вот этот диапазон, и цене его будет крайне трудно преодолеть. Тем не менее, если мы это сделаем, то мы с вами обновим данный минимум и направимся далее на понижение примерно до значения 16 500-17 тысяч долларов. Судя по текущим движениям, я не вижу сильной реакции на эти уровни, поэтому, вероятнее всего, мы спустимся как минимум до значения 19 тысяч долларов, то есть до нижней границы данной области поддержки Здесь также присутствует слабость покупателей, далее образование поглощения, но тем не менее данное поглощение возникло в упор к Уровню поддержки, то есть идти ниже некуда, пока мы не проведем данную область поддержки. Поэтому, вероятнее всего, здесь какое-то время мы постоим в консолидации, а потом уже будет решаться судьба биткоина. А, вероятнее всего, мы пойдем обновлять минимум, но в этом я, конечно, процентов не уверен. Нам нужно наблюдать за реакцией на данную область поддержки, которую я выделил, которая находится, естественно, ниже. Обратите внимание, что биткоин доминация также у нас начала расти. А я предполагал, рост биткоин доминации и параллельно с этим падение альткоинов. Альткоины начали у нас более активно падать, чем биткоин, то есть, биткоин. Пока что она стоит, можно сказать, на месте, а альткоины идут дальше вниз. Например, это очень сильно чувствуется на NIR, на DOT, на файлкоине и так далее. Давайте рассмотрим ближайшие цели для альткоинов. По эфириуму я отмечу данную область, данный диапазон. Вот этот вот, сейчас я его нарисую Здесь находится значимый для цены диапазон И вероятнее всего мы спустимся, естественно, в эту область Даже не вероятнее всего, а с большей вероятностью Даже невероятнее всего, а скорее всего мы это и сделаем Здесь у нас присутствует консолидация Консолидация служит хорошей областью поддержки То есть первая цель – это верхняя граница данной области поддержки То есть это у нас котировка 1250 Это первая цель для падения на эфириуме Соответственно, вторая цель для падения Это нижняя граница данного диапазона То есть значение 1000 долларов Потенциал на понижение на эфириуме полностью израсходован Здесь возникла масштабная формация смены тренда И потенциал данной информации находился на значении 800-1000 долларов То есть потенциал расходован И пока что я не вижу того, что мы уйдем ниже данной области поддержки 800-1000 долларов Пока что я этого не вижу Возможно, мое мнение изменится Далее, криптовалюта Салана. Сала у нас пробила трендовую линию поддержки И в тот день, перед тем, как цена пробила данную трендовую линию Я опубликовал пост в Телеграме о том, что вероятнее всего данная тендовая линия В ближайшее время пробьется То есть в телеграме я публикую анализ Делюсь ими сразу с вами, поэтому подписывайтесь Ссылочка будет в описании В итоге пробитие у нас реализовалось И цена идет дальше вниз Первая цель для падения на салане Это естественно 25 долларов То есть нижняя граница данного масштабного диапазона И а потенциал на понижение здесь присутствует Вплоть до значения 15 долларов Я предполагаю, что до 15 долларов Мы также можем спуститься Но основная цель это 25 долларов Лично для меня Естественно альткоин пострадают сильнее, чем биткоин. На Атоме, естественно, наш сценарий также реализуется, я предполагаю, основную цель для падения в районе 7 долларов. А также второстепенная цель это 9 долларов, то есть цель у нас находится первая вот здесь вот и вторая вот здесь вот. Потенциал присутствует до значения примерно с половиной доллара. Атом не сильно охотно идет вниз, то есть он показывает силу на этом падении. В шорт, естественно, Атом отрабатывать я бы не стал. В шорте отрабатываю Салану. Атом выглядит сильно. Дот совершил у нас довольно резкое падение вплоть до. Области поддержки, на которого находился, это 6-7 долларов. То есть, мы уже уперлись в данную область поддержки, и следующая цель для падения у нас будет только если цена пробьет данную область поддержки. Поэтому здесь потенциал для понижения лока локально в принципе нету. Но если мы пробьем, то глобальный потенциал для понижения это 3,5-4 доллара. Здесь в глобальной картине присутствует такой потенциал, вплоть до этих значений. На DOT мы можем пуститься довольно низко. Поэтому с большей вероятностью я предполагаю пробитие данной области поддержки 6-7 долларов и дальнейшее движение вниз. Но заходить бы в шорт, допустим, я бы здесь не стал, поскольку мы уже находимся на области поддержки. На криптовалюте NIR мы отскочили от отмеченной мной области 5-6,5 долларов. А цена у нас движется далее на понижение и Основная первая цель для падения это у нас 3 доллара Вторая цель для падения это соответственно 2 доллара Здесь у нас также присутствует потенциал от масштабной формации И потенциал располагается на значение 2 доллара С большей вероятностью я предполагаю, что мы дойдем примерно до этого значения Но до этого значения на пути цены стоит э, уровень 3 доллара Который нам нужно пробить По остальным альткоинам то же самое Давайте я быстренько пробегусь Авакс у нас дошел до значения 30 долларов и отскочил, как мы с вами и предполагали а Далее, первая цель находится на значении 20 долларов, мы практически ее реализовали И вторая цель находится на значении 10-12 долларов А до кардана также у нас довольно резко ушла на понижение а До области поддержки Теперь нужно пробить область поддержки И следующая цель цены при пробитии Области поддержки это 0,25 доллара На Элронде мы отскочили от области сопротивления 65-75 долларов И потенциал для понижения Локально у нас еще есть, то есть мы можем спуститься до уровня 40 долларов Глобальный потенциал располагается На значении примерно 18-20 долларов У нас здесь возникла масштабная формация У которой есть потенциал вплоть до Данного значения 20 Долларов. One инч предполагаю падение примерно до 0,35 доллара и файлкоин. Обратите внимание, что у нас здесь образовался памп вверх, то есть мы очень резко ушли на повышение, также резко ушли на понижение. Цене здесь не получилось пробить область сопротивления, которую я отметил, и она развернулась и направилась дальше на понижение. Теперь потенциал на понижение располагается на значении примерно 2. И 5 долларов естественно снизу находится область поддержки, которая перед дальнейшим понижением нам нужно преодолеть. Область поддержки находится на значении 5 долларов. Итак, подводим итоги. Пока что все идет по нашим сценариям. Сценарий реализуется, план реализуется, и сейчас основное внимание. А стоит уделить области поддержки на биткоине, которая находится от значения 19 тысяч до значения 21 тысяча долларов. А посмотреть за реакцией цены на эту область поддержки и уже сделать определенные выводы. Пока что сильной реакции нету, поэтому я предполагаю, что мы спустимся до нижней границы области поддержки, то есть до значения 19 тысяч долларов. Естественно, альткоин у нас пострадает больше, чем биткоин. Альткоины уже это делают. А биткоин доминация потихонечку у нас растет. Я предполагаю, что средства из альткоинов будут постепенно проливаться в биткоин, что спровоцирует падение на альткоинах Пока что никаких изменений в сценарии я не приношу, если будут изменения, то я напишу о них в телеграме Ссылочка будет в описании, подписывайтесь, я публикую кучу постов с анализом Пишите в комментариях, друзья, если вам помогают данные прогнозы Пишите в комментариях вашу поддержку, вашу обратную связь Меня очень мотивирует ваши комментарии, ваша активность Ставьте это видео лайк Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!